Банде ГУРУ Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Сри Чайтана Прабхум Банде Нитаха Саходитам Сри Нанда Нанда Нанга Банди Радхика Хачара Надаям Гупи Джано Самаюктам வचाਕਲ प्य के पासந்து ਵਵਚ पਤਤਾਨ Кешна вакти паде деви саттва твоее намо нама нарама йо нама скритто Бхакти прамодакш Jagodparan, дейям сада прибабакнам авиштудухам, тетаспадам сива вирачнатам сараням, битати хам бно Пурнанурагро сасагро сарумурти, саради ками када кипан крош. Шри Кришна чайтанна прафонита нанда, сиаддитогада дарасива сади и гаура бхакта Хари Hare Krishna, Хари Кисна Кисна Хари Хари Хари Рам Хари Рам Рам Рам Хари Хари Азан уламбита фузау канока бодат Бишам бару джавару при Хари Кришна Хари Кришна Кришна Нама миганге табадпангжам сурасурой рвандито дипарупам. Гори Нирантара Вибуши Хит Обама Бхагам Нарайоно Приямананга Мада Пахарам Барагоно Сипура Поти Хари Кисна Хари Кисна Кисна Кисна Хари Хари Хари Рам Хари Боже, Господь, покайся! Боже, Господь, покайся! Боже, Господь, покайся! Боже, Господь, если вы хотите понять славу лотосных стоп Бхагавана, необходимо понять славу лотосных стоп Гауранге Махапрабху. А если вы хотите понять славу Гауранге, нужно осознать славу Ниттянанды и Баларама. А чтобы постичь их славу, необходимо принять прибежище шестиго с вами. Отрешенность шести Госвами беспрецедентным. во всем мире не сыскать подобного отречения. Лишь Гауранга, Махапрабу, Нитянанда обладали таким отречением. Как бы не старались обычные люди достичь такого уровня, они не могут. Такое отречение присуще лишь шести Госвами. Они были абсолютно отреченными от материи. Прежде я рассказывал о том, что материя и трансцендентно не могут существовать вместе, не могут сосуществовать. Я говорил Нарадхаштаме, что в, связи, в соответствии с нашей привязанностью к Гауранге Махапрабху, If you like to understand the all flow, Если вы хотите постичь нектар, исходящий из лотосных стоп, Мати Радхарани, необходимо понять Гаурангу Махапрабху. В противном случае это невозможно. Прабхупат объясняет, что именно поэтому Гауранга пришел к нам. А иначе без Гауранги все бы считали Радхарани... непристойной девушкой. Никто бы не почитал ее. Возможно, 80 процентов, а может быть даже 90 процентов людей. Считали бы так. А люди с Южной Индии сейчас напрямую заявляют. Прабхупад очень переживал за них, сопереживал им, что по сей день они думают, что взаимоотношения Радхи и Говинды порочные. Они думают, что отношения Лакшми и Нараины совершенные, а отношения Радхи и Кришны непристойные. И Прокупат очень Сокрушался по этому поводу. Глубоко переживал. Глубоко соболезновал ему. Итак, Прабхупад говорит, что если вы хотите понять славу Кришной, необходимо постичь славу Гауранге. Я хочу также об этом поговорить во время Гаура Пурнима если на том будет воля Гауранга. Гауранга-лила — это <сос摩訳> полноценное описание Кришна-лилы. Если вы без Гауранги попытаетесь понять лилу Кришны, вы не достигнете успеха. Мадавендра пурипад Ишвара-пурипад, Билва-мангал, Такур, все они осознали этот факт, они осознали, что слава Гуранги первоначально, то есть это то, к чему нужно прийти в начале, что нужно постичь и осознать. Но не познав славу Нитьянанды, мы не сможем понять славу Гауранги. А без шестиго с вами и тех, кто под их руководством, не мы не сможем понять Нитьянанду. Мы можем смотреть на него, слушать о нем и воспринимать его не образом. Мы можем думать, что это он взрослый человек и пьет молоко Малини Деви. Как это возможно? То есть его поведение было действительно необычно. У Малине у ма не было молока, но когда она видела нить Анандо, оно появлялось. Мы своим грязным мозгом воспринимаем это как что-то порочное. Тем не менее, это настолько глубокая любовь, которую нам невозможно понять своим материальным мозгом. Правхупад часто говорил, что без милости Вишнупрея Деви, который является апракрито Сарасвати, трансцендентной Сарасвати, У нас нет права входить в храм Гауранги. Пока мы не осознаем, что нет разницы между мужчиной и женщиной, что это всего-навсего материальный уровень, что это всего-навсего внешнее отождествление, что всего-навсего материя. Тела, состоящие из мочи крови, испражнений, когда атма выходит из этого тела, она может, то есть она может выйти из мужского тела, войти в женское кто ж мужчина, а кто женщина. Но, конечно же, несмотря на все это, мы должны поддерживать правила и предписания. Это не значит, что с завтрашнего дня, вот сегодня я рассказал, завтра вы начнете все вместе мужчин с женщинами танцевать. Естественно, что мы должны следовать этикету. Тем не менее, Прабхупаты объясняют, что между женщиной и мужчиной нет разницы. Пока вы не поймете этого, славу вишну вам будет не понять. Ведь она является трансцендентной Сарасвати. А апракрита Сарасвати означает «видья», «знание». Есть Видия, а есть Авидия, знание и невежество. Если мы идем по пути знания, мы обретем милость Вишнапрея. Тем не менее, если мы уклоняемся с этого пути, мы погружаемся в Авидию, в невежество. И сейчас мы можем наблюдать это по всему миру. Весь мир погружен в авидью, кроме тех, кто совершает настоящий баджан. Повсюду авидия, повсюду майя. Но в нашем положении виноваты только мы. Нам некого в этом винить. А видья постоянно стремится покрыть наше сознание и закинуть в океан страданий. А видья освобождает нас от майя и указывает нам, смотри, смотри, это Бхагаван, это мир Вайкундхи, трансцендентный мир. Конечно, все зависит от ваших самскар и от вашего баджана. Насколько вы можете воспринимать харикатху, Харикатха не материальные разговоры. Чистый преданный никогда не говорит о материальных вещах. Точнее, все, что он говорит, есть Харикатха. Итак, Прабхупад объясняет. Чтобы понять, кто такая Вишнупрея, прежде всего необходимо избавиться от ошибочной концепции восприятия мужчин и женщин. И это возможно сделать лишь по милости Вишнуприя Деви. Увидеть все это разнообразие майя. Но гуры Вашнавы видят за разнообразием майя единство. Наш даршан, наше видение гряз... грязно. Мы видим мое. Что <связано> же такое апаракрита сарасвати и пракрита сарасвати? Сегодня день явления Вишну при Деви. В соответствии с наставлениями Джаганадас Бабаджи Махараджа, который является великим, возвышенным, преданным, вечным спутником Гауранги, благодаря ему мы знаем, что сегодня день явления предеви. Потому что Джаганадас Бабджа Махарадж сказал об этом Прабхупаде. мы обладаем этим знанием. Он получил апраклито оп даршан, трансцендентный даршан, это знание, и передал его правхупаде. Именно поэтому, а, тем не менее, весь материальный мир сегодня поклоняется материальной сарасвати делу. Итак, материальная сарасвати может даровать много знания. Тем не менее, оно станет оковами для нас. Вы слышали о Видья-сагаре? В переводе это означает «океан знания». И, тем не менее, этот человек не смог пересечь океан материального существования. Он был необыкновенно учен, разумен, точнее, обладал... То есть он э, знал в Якарану и рас... Ч... мог его цитировать как со скоростью ветра. Тем не менее, он так и не смог осознать, кто есть Гауранга. Да, возможно, он океан образования. Имеется в виду, что он океан знания. Тем не менее, материальный океан он так и не пересек, Потому что он не хотел принять прибежище лотосных стоп трансцендентной Сарасвати. Но наш Бхакти Сидханта Сарасвати, он также представитель Сарасвати. Бхакти so Такор написал Киртан о Сарасвати. в котором говорится, Сарасвати может дать нам образование, но из-за него мы превратимся во слов. как осел, который нагружен тяжеленными мешками, также и человек, который обрел много материального знания, оно тя тяготит его. А Преданные просто танцуют и ни о чем не переживают, потому что у них не болит голова. Когда нет головы, как горе от ума. Нет ума и нет проблем. А если мы погружены в материальное знание, материальные мысли, мы день и ночь будем переживать. Все вы слышали о существовании Халадини Шакти, самид Шакти и Сандини Шакти. Однажды Бхактиантакуру задали вопрос, к какой Шакти относится Вишну Прядеви? Бхагаван преисполнен Шакти различными энергиями, и в соответствии с разновидностью лил он проявляет ту или иную свою энергию. Он может явить образ Лакшми, точнее, Лакшми Нрисинга, Лакшми Нараян. Его шакти проявляется в соответствии с игрой Господа, с лилой. Шакти пребывает в, в шакти мани то есть моя энергия находится шакти, во мне, шакти, в моем теле. Точно так же шакти в случае с Господом. Шакти и Шактиман, тот, кто обладает этой энергией, не отлично друг от друга. Итак, на этот вопрос Бхакумиджа Такор ответил. Ладнишаметшамбидша, the vitals of шамбид together with ладниш. Это представление, You can also say, Бхштупиа Деви is Деви is, you know. You can say also, you know, Деви бушо. Вишнапред также можно назвать Бху Шакти. Нет памяти, нет Бхакти. Если есть пометование, если мы можем помнить, то есть и Бхакти. Итак, хладини-шакти, самвит-шакти и сандини-шакти. Итак, хладини дарует наслаждение. Почему мы хотим совершать баджан? Если бы мы никакого наслаждения не получали благодаря ему, разве бы мы продолжали? Нет, конечно, мы уже получаем удовольствие. Возможно, оно проявлено не в полной степени, тем не менее оно присутствует. Таким образом, оно приходит к нам благодаря холодине шакти, которая постоянно заботится о своих преданных. И благодаря этой же хладине шакти мы видим, как в этом материальном мире наслаждаются люди, мужчины с женщинами, дети и так далее. Наука и технология — все это перевернутое, искаженное отражение, сам вид шакти, которое представляет собой знание. А третий вид шакти — образует разнообразие этого материального мира, все материальные миры. Но настоящее, подлинное ее проявление — это трансцендентные миры. А все, что мы видим здесь в материальном мире, — это искаженное отражение. Бхактивана Такур, Бхагаватима Прабхупат, они являются Сандини Шакти, Пракрити, Нинджаджан. Они не подобны нам, то есть нам, семейным людям. Трансцендентные семьи преданных из Вилла Гауранги махапрабху не такие, как мы с вами, не такие, как и наши семьи. Поскольку они являются прямой энергией, воплощением прямой энергии Господа, а мы отраженные. Мирские ученые осуждают Гоуранга. Почему-то он женился второй раз и еще и не заботился о своей жене. То есть, были вот такие ученые, которые подобное заявляли. Но мы если встретим подобного человека, мы должны его публично побить. Потому что это негодяи, негодяи, которые заявляют подобное. Они, они писали, писали свои осуждения. Горангия Махапрува, вам они, Госвами Есть, мы выпустили книгу Вишну Прайя Деви. Она на бенгале, но если бы вы почитали ее, если бы вы смогли прочесть, то вы бы были вдохновлены. Некому переводить, все заняты своими делами. Итак, Вишнуприя, Лакшми-прия-деви. Лакшми-прия-деви — это Шри-шакти. А Вишнуприя — Бху-шакти. Бху-шакти — это нескончаемая энергия вы слышали о кам вас сами там вас сами есть это место я тогда однажды посещал это место и Я поклонялся ей как Йога Майя. Там есть особое место, в котором нужно разбивать кокос. Я разбил, и как, как в знак милости благословения капля кокоса попала мне на губы. То есть я бы, я бы не стал там принимать никакого просада, потому что там действительно не должны преданные принимать. Но когда я хотел предложить этот кокос, капля его попала мне в рот, как благословение. Мы можем проявлять, прилагать бесчисленные усилия, какие можем, но, тем не менее, их будет недостаточно. Как, например, деревья. Они не могут говорить. Сколько с ними не говорим, они вам не ответят. Люди взрывают бомбы, и проводят испытания, но они не понимают, что Камакьяма, Мать-Земля, страдает из-за этого. Строят э, люди огромные здания, высоченные. Не понимают, что это доставляет боль Матери-Земле. Люди не понимают, насколько страдает Земля, но не говорит ни слова, не жалуются. Мы, бы, мы, мы готовы, хотели бы говорить о Вишноприятатве до бесконечности. Что же говорить о часе-полтора? От а одного лишь ее имени земля раскалывается пополам. Вы слышали о Сите, когда Рамачандра устраивал проверку чистоты ситы. Конечно же, Рамачандра знал, но для того, чтобы подтвердить это в собрании людей, он был вынужден устроить вот это огненное испытание, когда сита вошла в огонь, и в конце концов земля раступилась, и сита вошла в землю. Точно так же от Вишнупри земля может расколоться надведе. Возможно, есть те, кто понимает славу Радхарани. Тем не менее, мало кто задумывается о, о Вишну Деве о а Деви, о том, какие невероятные страдания претерпевала она. Она страдала ради нас. Она покинула этот мир, говорит Прабхупат. Поскольку так разворачивалась Лила, Когда Махапрабху был в том месте, где сейчас находится Бангладеш, из-за сильнейшей разлуки с Гаурангой, Лакшимпире покинула этот мир, Бхактина Таккора объясняет, что когда лила с Лакшимпри была завершена, началась другая лила, которая называется Випраламбха-лила. Именно тогда появилась Вишнуприя. Когда Шачимата принимала омовение в Ганге, Вишнаприя пришла, чтобы увидеть шачиматы. и она не, не смиренно подошла к ней, коснулась ее стоп, а Шачима благословила ее, а это было каждый день. Вишнаприя трижды в день принимала омовение в Ганге, чтобы поддерживать чистоту, то есть она, конечно же, сама прокрита Сарасвати, тем не менее она делала это. Она Дочь Санатана okay. Мишве, которого можно сравнить лишь с Саттра-джитом. Слышали с о нем? Дарикаджит. Это And герой из Двара Калилы. Okay. Или можно сравнить с Обамой? Санатан Мишра. Дочь его была настолько прекрасна, что если весь, во, во всем мире было не сыскать такой, такую красавицу, из ее тела исходил свет, свечение, ей было 13-14 лет, она была очень разумно знала все шастры. И обладала такой глубочайшей преданностью, глубочайшим бхакти. Каждый день предлагала поклон лотосным стопам Шачидеви. Она, либо она ничего не говорила, не молила ни слова, когда подходила к ней. Она не просила, пожалуйста, прими меня в свою семью, прими меня, как, чтобы я стала дочерью, чтобы я стала твоей дочерью, то есть иметь в виду жену твоего сына. Но поняла это поняла все сама. Она поняла, что у нее есть это желание. И подумала, да, она. Так, кто нам нужен. Итак, она послала человека в дом Вишнуприя и, который с посланием, что если хотите устроить свадьбу, с, если хотите поженить Вишнуприя с, Гауранги, с Гаурангой, мы будем этому рады. Когда члены семьи услышали об этом, они танцевали от счастья. Я не буду вдаваться в подробности, потому что главное, чем, что мы должны обсуждать, это трансцендентную татву. даже грехаст Халила Махапрабу идеально или любо лила какой бы ни являл Махапрабу совершенно или к примеру лила когда он был студентом учеником или когда он был ребенком Итак, грихастхалила, Махапрабху была прекрасна. Шачима — воплощение бхакти, так же, как и Вишнуприя. Бхакти Сварупини. Порой Махапрабху говорил маме, «Мама, у нас 120 саньяси пришли принять прасад, накорми их, пожалуйста. Сегодня придут 20 саньяси, накорми их». И, все, и они готовили Шачима и Вишнаприя. Каждый день. Это повторялось Or практически Sanya, каждый Sanya, день. Санья, синищи приходили, и Махапрабху ah. кормил всех. So Но, ну, конечно же, в конце концов, Махапрабху должен был перейти к главной причине своего явления в этом мире. И поэтому он отправился в Гаю под предлогом предложить провести, то есть он отправился в Гаю, чтобы провести церемонию в честь своего усопшего отца. Рамачан Махапрабху посвят... посетил все святые места, где... Итак, там Махапрабху встретился с Ишвара Пурипадом. и заключил «Сегодня мое паломничество увенчалось успехом, потому что я обрел даршан твоих лотосных стоп». Махапрабху приготовил что-то, какой-то просад и дал его Ишара Пурипаду. Мы бы мечтали обрести такой просад. И говорил, ну что ты будешь есть, давай лучше я еще что-то приготовлю. Но Махапрабху сказал, нет, ты забирай, ты, пожалуйста, вкушай мой просад. Так, Махапрабху даровал ему милость, а Айширопарипад дал ему дикшу. И с того момента, как он получил дикшу, он обезумел. Он полностью перестал воспринимать происходящее. Он лишь плакал и танцевал. Когда он вернулся в... домой, Ашачадеви не, не, не поняла, что произошло с моим сыном. Это мой сын. Может быть, в него вселился дух? Приходил юридический доктор, наносил различные масла на его голову, пытались его лечить. Но никто не знал, что за дух, что за привидение вошло в сердце Махапрабху. Он проявил настроение Шимати Радхарани. Итак, никакое лечение не помогало. И разные люди приходили, пытались лечить Махапрабху, предлагали, предлагали, И пытались охлаждать его голову с помощью воды, но ничего не помогало. Ишнапрея была очень расстроена происходящим. Махапрабху начал совершать санкиртну в Шривасангане. Вишнаприя была очень опечалена, потому что Махапрабху всю ночь проводил в Шривасангане, совершал санкиртна, то есть они практически не виделись, потому что она целый день служила, а ночью он уходил когда Махапрабху понял, что Вишнаприя очень разозлилась, потому что Махапрабху не дает возможности ей послужить Ему. Он стал петь перед Ней, обходить Ее и петь Хари Кришна. И так он раздобрил Ее чтобы ее гнев ушел. Гора Вишнаприя Лила обладает особи, своей особенностью. И Рада Говинда Лила также своей особенностью. То есть это разные лила, которые нельзя смешивать. Прабхупат и Бхактина Кур говорили, что если сравнивать их, если приравнивать их одно к другой, то это оскорбление к обоим лилам. Есть сахаджи по сей день, которые проводят фестиваль качели, Гауранги Вишноприадеви. То есть они представляют Гаурангу, как героя, как, как Кришну во Вриндаву, они точно такое же положение, они приписывают Гауранге в лиле, на Вадвипе. Но Пракхупаты Бхактиман Дакур объясняют, что это совершенно разные лилы. Вишнуприя Деви, лишь она, она пришла к Махапрабху, пришла в этот мир для того, чтобы помочь Махапрабху распространять Лилу, и мы не можем отплатить ей за то, что она сделала. Какие глубочайшие страдания она переживала. Так же, как страдание Гауранги не может описать ни одна шастра, также страдала и Вишнуприя. Таким образом, нельзя смешивать горы. Пришна... Вишнуприя лилу и Радагавинда Лилу. Это разные лилы, которые обладают своими особенностями. Приравнивать одно к другой — оскорбительно. Мы никогда не слышали, чтобы Гауранга совершал фестиваль красок с Вишнапариадеви, как это делает Кришна Срадхой. Точно так же нет и лилы, не было лилы качелей. Все, что делала Вишноприя Деви, лишь служила лотосным стопам Гауранги, не было там самхук не было настроения наслаждений, поскольку Вишноприя то есть не, не было у них настроения наслаждения ни у Вишноприя, ни у Гауранги. Шичимата очень переживала за Махапрабху, за горангу, и Вишнуприя была поражена, мы прежде его таким не видели. then Goranga the coming and taking rest for 20 minutes or half an hour in room. Who can hear? Finally what happens? Mahapubo started expressing this kind of And Also I told you one line I can speak. Mahapubo you know announced that I am going to dance in the form of Mahalajmi if well Однажды Махапрабху объявил, я буду танцевать, приму форму Махалакшми и буду танцевать. Это произойдет в доме Шиньваса -чарь. Когда Вишнаприю слышала об этом, она спросила Гаурангу, я слышала, что ты собираешься разыграть какой-то Р сыграть какую-то роль, что роль кого ты будешь играть. Я не скажу тебе, говорит Гаранга, сейчас я не скажу тебе. Ты сама должна будешь понять. И Лакшми Прея сказала, о, если ты будешь играть Лакшми Деви, если ты оденешься в девушку, то ты превосходно сыграешь. И когда Махапрабху вышел на сцену в этом образе, ни Шачимата, ни Вишнапре не могли узнать его. В этом спектакле Шри Васпандит стал Нараде, играл роль Нараде, а его жена Малинима была поражена. «Кто это? Это же твой прабху, твой муж». «Да, мой муж». То есть так они прекрасно вошли в свои роли, что никто не мог их узнать в, в них, своих родных. Таким образом, Махапрабху разрубает нашу материальную концепцию восприятия мужчин и женщин. Тем самым он доказывает, что я ваш отец, я ваша мать, я все для вас. Махапрабху кормил грудным молоком Харидаса и всех вокруг. Он, поскольку он богован, он все для джив, он мама, папа. Итак, день за днем Махапрабху испытывал все более глубокое чувство разлуки. И однажды пришел Кешава Барати. Махапрабху обратился к нему, Пожалуйста, освободи меня от оков семейной жизни. Когда однажды Махапрабху проклял один браман на ганге, ск сказал, я тебя проклинаю, чтобы у тебя... Семейная жизнь подошла к концу. То есть он как-то с, со шнуром, а, то есть, так, чтобы ты, чтоб ты страдал в семейной жизни, чтобы ты не, не, не наслаждался в семейной жизни, а Махапраб был так счастлив, я только этого и хочу. В конце концов, Махапрабху объявил, что для того, чтобы спасти весь мир, я должен принять саньясу. Когда преданные услышали об этом, они были готовы умереть. Когда услышала Шачима, сказала, что ты... Что ты говоришь? Сначала убей меня, а потом принимай. Потом принимай саньясу. Если ты сделаешь это, я утоплюсь в Ганге. Как я буду жить? У меня нет ни отца, ни сына. Нет никого, кроме тебя. Ей было тогда 65 или 69, может быть, лет, около 70 во время Гаурапурнимы я хочу говорить об этом, рассказывать об этом. Если вы прольете на меня свою милость, если проливете свою милость Гауранга, Махапрабху, я смогу сделать это. Вишнуприя отправилась на время в дом своего отца. И там ее настигла эта новость, что, что Махапрабу примет саньяс. Услышав об этом, она помчалась домой, она схватила его за стопы и взмолилась, пожалуйста, скажи правду. Это правда, что ты хочешь принять саньяс? Махапрабу не отвечал. Вы все знаете, что произошло дальше. При помощи уловки он очень разумно смог получить разрешение своей жены, Вишнуприя. Конечно же, никакая мать не позволит своему сыну принять саньясу. Но Махапрабху смог устроить так, что Шачима позволила. Ведь он Верховный Господь. Когда шачима это вымолвила «да», она... Осеклась, сказала, как, как это я это сказала, какая-то ошибка. На самом деле сам Махапрабу вошел в нее, то есть проявился на ее языке, который заста и заставил его сказать да. То поймала Махапрабху и сказал, «Ты хочешь покинуть меня и принять саньясу?» Но Махапрабху не смог ответить ничего. Он продолжал, он шу шутил, как муж и жена обмениваются шутками. Очень сладостно. А потом он сказал, произнес абсолютную истину, «Ты Вишнуприя, ты жена Вишну на Нарайны». Она начала возражать, «Нет, нет, я не хочу даже думать об этом». «Нет, тебя зовут Вишнуприя, значит, ты жена Господа». Поэтому тебе не нужно привязываться ко мне. И тут Махапрабху явил свой образ райне с Шанкой Падмой. А затем он опять принял форму Гауранги. Не забывай, Вишнаприя, ты жена вечного, вечного шака, ты жена Вишну. Кто, кто отец, кто мать, кто муж, кто жена? Посмотри, мой отец покинул этот мир. Также и мы в любой момент можем покинуть его. Не плачь. Но если ты примешь саньяс, я брошусь в Гангу. Или «я напьюсь яда, выпью яд». В то время в Вишнаприя Деви было всего 14. Тем не менее, это было конечное решение Гауранги. как он шутил в при много шутил в этот день, наверняка Прабху не примет саньяс, но она не понимала, что настала последняя ночь Махапрабху в доме. Посреди ночи в обнаружила, что Махапрабху нет в кровати. Она зажгла свет. Я поняла, что его нет. Она стала звать Шачима. Что? Что случилось? Прабху нет нигде. Он куда-то ушел. Где он? Может быть, он пошел принять омовение? Пойдем, пойдем искать. Итак, Вишнаприя побежала, побежала с Шачиматой на Гангу и стали спрашивать у всех, вы видели, видели нашего Нимая? Где же он? Где он? Вишнаприя буквально обезумела от боли и разлуки. Они поняли, что, похоже, он ушел, отправился получать саньясу. Знаете, где находится Нидойгад, там, где Рудрадвип? Была зима. Махапрабху пришел туда, предложил поклон Навадрипадхами. Он знал, что это его последний день здесь, потому что, как саньяси, он уже не сможет вернуться сюда. И Безжалостно он бросился в Гангу. Не было ло лодки. Он бросился сам в Гангу и переплыл ее, вышел на другом береге. Берегу. Конечно же до того как получить саньясу, Махапрабху получил, смог получить разрешение у Вишнуприя. Вишнуприя, ты должна разрешить мне получить саньясу, потому что, если ты мне не позволишь сделать этого, я не смогу освободить, помочь всему миру, и оба мы будем страдать. Если я приму саньясу, ты будешь страдать от разлуки. И люди будут рыдать и по тебе, и по мне. И это их очистит. Таким образом, ты должна позволить мне получить саньясу. Если ты не позволишь делать мне это, я не смогу помочь миру. Хорошо, Прабу, прими саньясу, но живи здесь, дома. А если ты считаешь, что я не должен, ты не должен больше видеть даже моего лица, я уйду, уйду в дом своего отца и не буду приходить, не буду беспокоить тебя. Но твоя мать, твоя мама не переживет разлуки с тобой. Но Махапрабху объяснял, что ведь Саньяси не должен жить дома после того, как он принял саньясу. ты должна будешь страдать. То есть то, ты обязана освободить этот мир. Ты, то есть на твоей ответственности этот мир, его страдания. Ты должна помочь людям этого мира, позволив мне принять саньясу. Итак, Махапрабху прибыл в Катву. Если рассказывать о принятии саньясы, Махапрабху, вы будете рыдать. Даже сам Кешава Барати, который давал Саньясу, Махапрабху, не был готов сделать это. Прежде он говорил, что да, я дам тебе, но теперь, теперь он не был готов. Он говорил: иди куда-нибудь еще, попроси еще кого-то. Я не такой безжалостный, чтобы я не настолько безжалостен, чтобы заставить так страдать твою мать и жену. Но ты же обещал. «Нет, я не могу». Затем, все-таки Махапрабху получил саньясу, принял саньясу, поскольку он Господь. Он может сделать, устроить все так, как захочет. Он, он сам Господь. Он может сделать, он может сделать так, что ты сам того не желая скажешь, то, что он хочет. Получив саньяс, Махапрабху с Дандой и Камандалу отправился во Вриндаван. Не было даже Нитя Нанди позволено пойти с Гаурангой. Вся двипа превратилась в крематорий. Как в крематории была атмосфера. Как на кладбище. Даже птицы плакали, звери плакали. Даже якобы враги Махапрабу, которые пытались всячески оскорбить его, пока он находился на Вадыбе, рыдали. Махапрабу думал, «Я не, не смог расплавить сердца этих злых людей. Поэтому я приму саньясу и тем самым сделаю это. Мать сестра Шачи Деви жила Около йога Питха, а сам йога Питх, нынешний йога Питх, это месторождение, место, то есть дом Махапрабу, то место, где стоял дом. И муж вот этой сестры, матери Чандра Шакра, Ачарья. Он вспомнил, как уже давно Махапрабху говорил, что я отправлюсь в Катву принять саньясу. И сказал, пойдемте все в Катву искать там Махапрабху. И Мукунда, и другие спутники Махапрабху собрались и отправились туда. А Шривас Пандит э, стал заботиться о поддержании дома, потому что он, он знал, что Шачи Мата иначе бросится в Гангу. То есть все преданные собрались на Водыпе и побежали в Катву. А он остался с шачиматой, чтобы она не наложила на себя руки. Нитянанда Прабху не отличен от Гауранги. Он его первая экспансия. Поэтому он смог э, обмануть Махапрабу. Махапрабу бежал. Он бежал на северо-запад. Он был он ни о чем не помнил и ничего не видел вокруг. Он бежал, падал, поднимался, сбивался с пути, бежал то в одном направлении, то в другом. Я что-то подобное переживал однажды, Это, точнее иметь в виду, что-то подобное со мной случилось. Мне, вот, мне казалось, что я вроде иду, но я не понимал, куда. Я Взмолился уже Бхагавану, уже ночь, темнота наступала. Мне надо было уже какой-то ночлег найти, но. То есть имеется в виду, что не, не чувствую, бежал, а имеется в виду, что также вот не, не мог найти направление, куда идти. Пошел налево, в то же место почему-то вернулся, откуда ушел. Направо то же самое. Итак, Махапрабу. Бежал, падал, путался, сбивался с пути, и все равно все в одном и том же месте оказывался. В конце концов, Нитянанда подговорил мальчиков, местных мальчиков, показать Махапрабу в противоположное направлении, когда тот спросит, где Вриндаван. Махапрабху увидел, о, мальчики-пастушки, потому что эти мальчики играли на флейте и тоже пасли коров. Он думал, о, Бриндаван уже близко. Он спросил у них, где, где Бриндаван? О, вот его уже почти дошел, вот он, вот, вот там Бриндаван. И Махапрабу понесся. И таким образом мальчики указали на Шантипур. Потому что он был единственным, кто... То есть Махапрабу не мог так просто э, покинуть Навадвипу и не получить даже Адвайта Гасая. То есть не, не попрощаться с ним. Когда когда Махапрабу... Понял, что он пришел в дом Адвайта Ачарьи, он был очень разозлен на Нитянанду. Ты же сказал, а, то есть Ямовение он принимал в Ганге, а ему сказали, что в Ямуне. Он стал ругаться на Нитянанду, но Адвайта возразил, да, здесь. И вправду половина реки, тут происходит слияние Ямуна и Ганги. Послание среди преданных, послание о том, что Махапрабху в Шантипуре разнеслось по всем жителям Навадхипа. Все они бросились туда. Все пошли в Шантипур, чтобы увидеть Махапрабху. Послали паланкин за Шачиматой, и а, на паланкине Шачимата также отправилась туда. Но об этом мы поговорим в деталях в будущем. Придя туда, Шачимата не могла разглядеть, Нимай. она не могла его увидеть, потому что ее с... глаза ослепли от слез. Где мой Нимай? Где мой Нимай? Она обняла его, поцеловала. Ты, ты здесь? А... Шачимата? Ш... Ш... Обещала Вишнаприя, потому что вишнаприя не могла пойти как жена махапрабху. Не переживай, ничего не переживай. Я сейчас пойду, занимаем, я приведу его, возьму за ухо и приведу его к тебе. Подруги Вишнаприя помогали ей. Поддерживали, ее, в смысле, что она теряла сознание, рыдала, бежала к Ганге, чтобы покончить жизнью. Но ну, то есть все эти девушки они помогали ей. Она не пила, не ела. Они следили за ней. Она верила, что наверняка моя мама Шачи, она приведет назад, не И с этой надеждой лишь она жила, то есть, имеется в виду, что лишь эта надежда поддерживала ее. Вернувшись, но когда Шачимата вернулась, Махапрабху не было. Она лишь разрыдалась ты же обещала, ты обещала привести его назад, но Сачимата не смогла вымолвить ни слова в ответ. Обе они были как безумные. Они превратились практически в мертвых, стали почти мертвыми. Они жили? Вишнаприя лишь, жила лишь для того, чтобы поддерживать, заботиться о Шачимате. Она знала, что, если я умру, то это произойдет с Шачиматой. Вишнаприя сказала, «Ты, мой господин, ты принял отречение, и я сделаю то же самое». С утра до вечера она рассыпала перед собой рис и откладывала по зернышку с, им... с произнесением имени Гауранга. Она таким образом пригорошню, которая была... Пригрышню so, so риса of, готовила и предлагала Бхагавану, кормила Шачимату и чуть-чуть съедала сама. Was Практически was so, oh, ничего не ела. Какую саньясу принял Махапрабху? Он копат саньяси, но подлинное саньяси — это no. Вишнуприя. No. Что такое саньяса? Это отдать все, что у тебя есть, включая тело, ум и речь Бхагавану. Возможно, мы не видим, не можем увидеть Вишнупрезданда, но она подлинная саньяси. В гите Бхагаван говорит, тот, кто лишен, Желаний, And those who have no with anybody, кого нет врагов, являются вечными саньясами. Все День за тело как со временем ее тело стало подобно стволу сухого бамбука. Тем не менее от, от нее исходило сияние. Она практически ничего не ела, поэтому ее тело иссохло, иссохлось. Так всю жизнь, так продолжала вся ее жизнь, всю ее жизнь. Она не ела, толком, толком не спала. Тем не менее, она всегда находилась с Гаурангой, хотя с внешней точки зрения они были разлучены, но в уме она всегда была с ним. А Сахаджия говорят, что якобы. Впоследствии Саха... Вишнаприя ходила в... Все-таки якобы пришла к Махапрабу, чтобы встретиться с ним. Это полная ложь. Через какое-то время Шачимата... Оставила тело, и Вишнаприя осталась совсем одна. Лишь Ишан-Такур, который был вечным спутником, он был очень старым, но он заботился о Она даже не выходила из комнаты. Я хотел сказать многое, но времени недостаточно. Во сне, последнее, что я хочу сказать, во сне Махапрабху пришел к Вишнупре и сказал: там, где моя мама кормила меня, сруби из-, -из из дерева, из того дерева, под которым моя мама кормила У меня, когда я был маленьким, вырежи божество, пусть вырежут божество, и в нем я проявлюсь. Божество установили, это Дамешва Махапрабху. Вишнупреи был брат Мадхавананда. Он провел арати, божество. Было большое собрание преданных. Вни внезапно Вишнаприя побежала внутрь храма со скоростью ветра. Никто не понимал, в чем дело. Киртан шел в разгаре. Киртан, арати закончилась. Предные пели. Тут Вишнаприя Бросилась внутрь храма, в комнату Божества, и дверь сразу же захлопнулась за ней. Прошло уже много времени, но Вишнуприя не выходила. Когда дверь открыли, Вишнуприя не было. Таким образом, она вошла в Божество Гауранги. То же самое произошло с Джанова и божеством Гопинатха. Итак, я должен на этом остановиться, поскольку много служения, и меня уже ждут. Хоть я и не хочу останавливаться, я вынужден. Сегодня очень важный день, и много праздников еще, но я не мог все их затронуть. Сегодня Рагунада с вами Авербав, Пундарик, Дянитхе Авербав, Вишнадь Чакраварти, Тирабав, Бхактивиек Барати, господами Махарадж, Парват, господами Махарадж, Авербав. Я прошу прощения, что я...